Всем привет! Вы на канале Alt АЛПРОЕКЦИИ. Сегодня мы посмотрим, что купит прохожий за 22 рубля в течение часа. А вы, кстати, один из них. Здравствуйте! Вы не хотите поучаствовать в акции? Тратите определенную сумму в течение часа? В какой? Вы должны потратить 22 рубля в течение часа. И все, что вы купили, останется у вас. Ну, блин... С Сомнительно как-то. Это точно правда все? Да, я буду ходить с вами и оплачивать ваши покупки. Ну, ладно, я согласен. Поехали до магазина тогда? Поехали. Пойдем в магазин. Вон он там. Какой магазин? Все, деньги кончились. В смысле? Ты охренел что ли? Вот это вот? За проезд? Да, все. Я, если бы знал, так и не поехал бы, пошел ты нахрен. Вот мы и посмотрели, что купит себе незнакомец на 22 рубля. А он, кстати, вон идет. Эй, лох! Подпишись. L Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Котиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх. L -про